друзья мои всем привет сегодня мы с вами нарисуем вот такую вот замечательную девушку тоже будем работать как и цветочки мастихином только только только будем работать не маслом а акрилом попробуем ее изобразить Итак, я холстик 30 на 40 разделила сеточка 4 на 4. Так, сеточка и вот угольным карандашиком я сейчас а, перенесу а, основные черты вот девушки да где вот она у нас будет находиться а, Итак, начну я с лица вот эта вторая клетка сверху а, где-то вот здесь у нас пойдет вот так вот лицо ее будет небольшая вот здесь выемка глаз она у нас почти развернута да то есть лица там мы видим совсем чуть-чуть так наметили, подбородочек у нас будет ниже клеточка. Здесь почти в самом низу такой вот треугольничек намечаем. Дальше здесь вот сделали уголочек, да? Дальше вот здесь область скулы. И сюда, вот как бы под диагональки вот так вот мы спускаемся к вот этому подбородочку вот как-то так дальше этот подбородок у нас пойдет если смотреть по клеткам то то есть в нижней части он да вот под небольшим вот так углом ну, мягче его делаем закругляем чтобы не сильный треугольник такой был. Дальше. От треугольника, от вот этого, да, и где-то вот сюда, вот по диагональке, если провести линию, я такую вот легкую наметку себе сделаю. Здесь у меня будет лицо более на свету, а здесь вот нижняя часть нашего подбородка, вот она будет больше в тени, то есть я себе немножко это как бы намечу дальше линия шейки отсюда вот из этой точки она у нас пойдет вот сюда в уголок то есть ну почти ровная она такая вот так и дальше здесь вот немножко как бы видите такое пространство остается то есть здесь сделаем изгиб и опять вот в уголок сюда уходим и теперь уже где-то вот отсюда, то есть не от самого края, да, вот здесь, то есть вот так вот провели линию, здесь э, изгиб шеи, это у нас на свету будет здесь э, в тени. Дальше, э, вот эта часть шеи у нас будет так, то есть если, если клетку эту поделить пополам, то чуть-чуть ниже, вот она вот отсюда где-то будет выходить, ну так, не прям на линии, а чуть-чуть рядом будет. Вот. Так, пойдет вот сюда и уйдет, ну, где-то примерно в середину. Вот так вот, то есть, вот такую линию провели. И теперь вот, собственно, давайте наметим копну волос и вот это вот а, а, венок. Здесь у нас волосы почти до самого верха доходят. Тут как-то вот интересно так делать. Тоже я не буду полностью там переделывать, как, как там. Только вот уловлю общие какие-то массы. Чуть-чуть вот здесь опускается и там уже идет венок. Дальше вот здесь у нас приходит где-то вот, вот так вот. И в принципе вот волосы все здесь уже идет венок. Он у нас идет почти вот сюда до края доходит. Здесь вот как-то так вот ну волнисто как-нибудь красиво делаю. Тут же цветы да будут где-то вот сюда и вот тоже ну туда прям уходит здесь а, значит вот чуть ниже этой линии мы движемся вот так вот прям как-нибудь ну красиво как-нибудь извиваем эти цветы вот сюда сюда вот вот здесь немножко у нас будет вот так волосенок видно здесь тоже слегка так будет как-нибудь вот так вот видны волосики. И вот сюда, да, приходят они. Ну и все это тоже в перемешку с цветами, с цветами. Тут вот так вот это все прям вот тут тоже как-нибудь. Ну и там потом у нас будет ресничка. И плечо. Кусочек плеча. Так, вот здесь вот у нас такой уголочек, да, вот отсюда где-то будет выходить плечо под небольшим наклоном, не доходя до края, да, то есть вот даже чуть дальше серединки, вот так даже скажем. И под наклоном вот сюда оно у нас пойдет. Как-то, в общем, вот так плечика будет. Здесь тоже будет такая характерная темная линия, вот она у нас дойдет вот как-то вот до сюда. Так вот прожилка, да, на шее, вот это вот. Я анатомию особо-то не знаю, как она называется, ну вы поняли, да. И вот тут вот как ключичка вот это вот. То есть вот, все, в принципе, этого рисуночка нам достаточно. Здесь хочу чуть-чуть более более вот так вот. это все потом красочкой мы будем работать так палитру я беру одноразовая палитра тут она у меня уже такая тертая перетертая сначала соответственно сделаем фон я беру белила титановые белила у меня вот от брауберг у меня сегодня будут красочки вот кто спрашивает белила и гам, ой, белила брауберг и гамма то есть в основном гамма для работы акрилом и вообще мастихином нам требуется много краски так взяла белила прям вот такую прям большую видите неудобно ставить сюда палитру потому как она ползет краской поэтому буду так показывать охра у меня золотистая вот такая от гаммы что я в фоне там еще вижу голубоватые оттенки вижу вот я возьму тоже гамма синяя просто синяя тоже себе ее выдавливаю на палитру так ну и пока вот такими вот оттенками там в принципе вот три их и вот я смешиваю на палитре белила беру охру вот так вот я замешиваю, не сильно перемешиваю. так сильно не буду наклонять, я надеюсь, видно. То есть, чтобы и белый, и более охристый был. И вот как в цветах мы делали, тоже вот такими вот мазочками где-то захватываю больше белого, где-то больше охристого оттенка. Прям вот много набираю. И вот так вот растягиваю. Если вот масло там да какие-то такие вот они она чуть-чуть все-таки садится немного вот как бы вот это вот объем этот уходит то акрил он в основном остается вот это вот его такая вот фактурка как вот мы его выкладываем мне вот поэтому вот этим он очень нравится то что он держит свою вот эту вот высоту мазочка именно и вот не боимся, прям выкладываем. Так, вот, закрыли. Пока так. Еще вот смешивая. Ну, тоже где-то, видите, где-то более охристые, где-то такие вот. Вот, смотрите, как классно, да, получилось. Прям мазочек такой. Так, сейчас тут мешает крепление это. Так. Прям возьмут где-то прям побольше охры. Видите, так, так вот прям полосатенько нанесу. И так как акрил, он сам по себе такой, ну, более... Как сказать, что ли, мягче материал. Он наносится легче на сухой холсты, чем масло. Масло, оно более тягучее, вот так даже скажем. А этот более такой вот жиденький. Вот тут около лица я нанесу более таких разбеленных уже оттенков. Чтобы посветлее около лица было. Так, на ресничке пока не смотрю. Их мы потом сверху прорисуем. В общем мы целом делаем посветлее, но не забываем, что у нас все-таки как бы такая фактурная живопись, да, и чтобы не было скучно, кое-где все-таки более таких охристых добавляем. И вот ниже я уже спускаюсь такими более охристыми мазочками. Вот так вот очерчиваю подбородок. до внизу прям также э, с, сочетайте э, к примеру более мелкие мазочки да и более крупные то есть это тоже всегда очень красиво когда перекликаются и маленькие какие-то и более такие вот прям э, явно намного крупнее мазки это тоже интересно более охрастая вот заполняю здесь вот мастихин у меня рыбка если кому интересно так я добавлю еще белилок стихинчик пока протру чтобы не засыхал еще добавляю белил синюю пока не трогала я и вот еще вот здесь вот кусочек у нас есть за девушкой да тоже таким вот каким-нибудь Белильно охристым. Опять-таки тоже где-то больше белого, где-то больше охристого. Так как у меня сейчас э, э, вот эти вот цветы, что мы намечали, это как бы приблизительно, да. Ну, Возможно, мы так примерно их и оставим. Ну, то есть немножко на вот этот контур букета заходим. И не переживаем потому что мы потом лучше сверху прорисуем чем между цветами мы будем потом добавлять вот так сделали охристые сделали теперь я возьму э, так все я уже вся в акриле так голубой возьму с белилами вот. Голубой белила. Такой нежно-голубой делают. Так, Туда и охра попала. Ну, ничего страшного. У нас все равно сейчас все тут смешается. И вот где-то, ну вот где я вижу, к примеру, вот здесь я вижу такие вот голубоватые. вот Прям набираю. И таких вот мазочков кое-где ставлю голубоватых. Где-то здесь поверх этого о, христова да вот смотрите уже становится больше более так поинтереснее соответственно здесь каких-то вот мазочков нанесли то есть смело так вот наносим их сюда вот здесь тоже Уже по второму слою я как бы, вторым слоем вернее, я уже не так давлю, как вот первый. Ну и вот сюда куда-нибудь. Вот такой, к примеру, размашистый. В одну сторону, в другую. Вот так вот нанесли. Вот такой вот интересный фон получился. Так, протираю мастихин. Дальше. Теперь давайте сделаем ей лицо я добавлю на палитру желтый светлый тоже брауберг желтый светлый красный светлый от гаммы. Так, охра у нас есть ну пока пока пока все вот взяла желтый красный и смешаю возьму вот этот желтый весь и в него добавлю немножко красного так я надеюсь видно то есть получаем такой оранжевый оттеночек и в него я добавлю белил ну такое что-то чтобы получилось телесное даже вот этот разбеленный охристы туда можно ну Вот такой цвет пускай будет. Работаем очень-очень густенько. Так, я бумажечки себе, бумажные полотенца отрываю постоянно. Так, и вот светлые моментики у нас вот здесь у нее. Здесь начинаю закрывать вот прям выкладываю красочку очень густенько здесь у нас пойдет прядка волос здесь вот так вот мы делаем то есть даже можно вот сейчас я вам начерчу вот отсюда пойдет вот так прядка волос вот так вот она туда пойдет и вниз еще будет свисать то есть до нее ну, какой она там толщины у нас будет, да, неважно. Вот эта часть будет более светлее, чем вот это, то есть вот так даже, если поделить. То есть вот этот кусочек будет более светлее. Вот сейчас я закрою вот так вот его. Вот беру прямо вот так и выкладываю очень густенько перекрываю свой вот этот вот угольный карандашик. Не давлю, очень аккуратненько. Дальше беру, вот мастихином прям возьму охру. Прям спущусь вниз, вот так вот как бы заходя сюда на предыдущий уже начинаю нижнюю часть затемнять даже можно в охру добавить капельку красного вот добавляю капельку красного вот такие оттенки еще появляются Опять-таки повторю, я не делаю все прям как там. То есть я смотрю, ну темнее, да, ну что-то там охристо-красное. Ну, вот и беру такие оттенки. То есть я не сижу скрупулезно там не подбираю каждый оттеночек, как в оригинале. Тоже это как бы чья-то работа. Возможно, она даже и маслом написана. И вот здесь у нас, друзья, немножко будет такой вот оттеночек более охристый. Дальше так, протру мастиччик. Возьму, делила и вот этот наш персиковый оттеночек еще вот прям высветлю, высветлю. Очень-очень таким светлым. Вот здесь поставлю мазок. Свет. Вот здесь, вот так вот пойдет светлый мазок. И прям белилками. Вот здесь, где глазик. Вот здесь. Так, сейчас мастерин протру. Беру белилки и вот так аккуратненько прям выкладываю еле-еле касаясь то есть тут такой как блик по лицу очень-очень такая вот пастозная работа получается так я теперь еще добавлю сиены женной. Сиена, у меня тоже. Гамма. Сиена, жена. Беру Сиену эту. Тоже вот тут где-то можно. Таких вот. Пока еще краска подвижная, можно ее сохра посмешивать. Вот так вот. Так, сейчас мне цепляю шнур. Камера трясется. Так, дальше беру сиена. А, голубой, какой-нибудь вот такой вот грязноватый у нас пойдет вот тут в теневой. Вот давайте сейчас темный нанесем. Еще голубой, сиена. Так, вот этот у нас такой вот треугольничек такой вот раз боком мастихином видите тонкую линию провела то есть прям бачком вот так беру голубой вот сюда вот в светлом грязном белом своем до да, повозила то есть где-то поставлю вот таких вот грязно голубых оттенков добавлю вот здесь делаем подбородочек пускай краски перемешиваются видите где-то оранжевый захватился так вот здесь вот уголок вот так вот то есть вот это продолжение вот сюда к уголку мы затемняем Прям вот возьму сейчас откровенно синий и уже здесь его так посмешиваю так еще вот что не взяла <coughs> себе не добавила черный куда же без него да ну черный у меня в баночке вот такой от фирмы луч я буду окунать прям в баночку и вот по низу вот здесь я добавляю а, черного даже есть там. Так, еще где у меня он там? Вот здесь где-то. Прям на краешек мастихина набрала и так вот черточками ставлю. А вот сюда выше беру вот Сиена с охрой смешала, что-то такое нейтральное, да, вот сюда вот пойду вот таким оттенком. Сиена с охрой. Где-то можно чистую охру добавить, чтобы не было такое пятно, да, вот однородная сиена и охра. Пускай будет вот так. Интересно, Протираю мастихин. Постоянно, прям вот постоянно, постоянно протираем мастихин. Так, вот сюда я эту прядку чуть-чуть сейчас перекрою. Чуть-чуть оставлю такой вот намек, что она там у нас есть. И все. Так, добавлю еще чистого желтого. Хочется мне, чтобы кое-где у меня были такие так и белила опять закончились. акрил конечно это не масло. А масло конечно уходит тоже очень много в мастихиновой живописи да так я смешала желтый с белилами такой нежный желтенький получается. И вот сюда я добавлю такой вот прям вот такой сочный, прям желтенький. Вот так вот сделаю тут, там, где вот у нее лицо посветлее. Видите, уже такая масса масса этих всех мазочков. Вот здесь разобью немножко кое-где добавлю таких вот голубоватых. И вот эту вот линию да прямую. То есть где-то вот так чуть-чуть подразобью то есть в общем должно читаться что у нас здесь идет вот эта граница света и тени ну вот не, не настолько прям так соответственно здесь вот беру черный до да, тень от волос от венка да вот подмешаю здесь немножко повмешиваю черного как бы это тоже вот затемнение так сюда вот здесь где-то вот прям черточку такую процарапаю ну вот вот так вот дальше давайте перейдем сделаем наше плечо сейчас сделаем плечо так как у нас шея плечо туда дальше до да, а шея здесь ближе то есть чтобы там мы же идем от дальнего к ближнему беру красный фиолетовый господи синий делаю фиолетовый такой грязно-фиолетовый смотрите тоже такой должен быть он больше в красную сторону больше уходить и вот здесь раз вот таким вот темным оттенком я прокладываю плечо вот он тот предыдущий светлый подмешивается как бы я вообще на это не обращаю внимание так нанесла тут где-то вот так вот поелозила до да? беру больше теперь вот этим же мастихином беру не протирала синий взяла вот здесь добавлю больше синего потом что там еще есть то есть смело знаете не заморачивайтесь в плане того что там это не цвет кожи такого нет то есть живо пишем вот набрала где-то у меня тут был разбеленный какой-то красноватый вот сюда вот так вот более светлого мазочка нанесла да протерла потом опять допустим этот э, фиолетовый взяла да то есть нанесла его а сейчас хочу знать и еще добавить вот прям очень хочется вот этого разбеленного голубого немножко как бы э, блик какой-то да поставить немножко вот так и можно тут чуть-чуть вот так пройти, объединить вот этот голубой с красным. Так, вот тут у меня холстик виден, я вот так пройду. Все, достаточно. Мне, в принципе, такое плечо устраивает. Дальше поработаем, собственно, с шейкой. Так. Бумажных полотенец уходит, уходит очень много. Так, сейчас еще вот здесь добавлю прям синий. Я там вижу прям вот синий. Вот так вот. И, и вот здесь добавлю вот так. Как бы я показываю вот этот изгиб, да? Так Даже, наверное, знаете, что возьму? чуть черненького вот, вот сюда вот поворот шейки показать чтобы слегка да уже вот появился такой вот как бы треугольничек вот видно что вот. дальше берем чистые белила чистые белила так что у нас там прямо от края до да, идет звук иногда становится более голос мой приглушен это я к ноутбуку поворачиваюсь, просто от микрофона отворачиваюсь. Смотрю тоже ж на оригинал. Так, вот прям вот так ровной линией мы вот эту э, часть очерчиваем. Ну У меня там подмешивается, видите, кое-где вот эти вот красноватые. Так, и идем этим цветом небольшой такой, не особо толстой полосочкой, вот мы идем прям до низа вот этими белилками вот так вот сейчас их не особо да на белом холсте видно но потом будет видно так нанесли дальше у нас идет сейчас вот я добавлю еще охра прям вот чистая охра идет то есть акрил он смешивается в принципе да как бы в масле мы так прям много смешиваем акрил в основном в основной своей массе работает с чистыми цветами. Так, друзья мои, смотрите. Теперь мы... Сейчас я вам вот так вот процарапаю, если будет видно. Вот так вот. То есть вот таким вот а, треугольником нам надо нанести охристый оттенок. Ну, примерно, да, уловили линию. И вот так вот можно вот отсюда как бы навстречу белому, вот ставим на границу, да, где прочертили. И навстречу белому двигаемся охрой. Так. И вот здесь у нас такой ну, поворот, треугольничек. То есть, вот эту ключичку, да, показываем Вот. Сделали здесь вот. Вот так вот. Нанесли. Дальше. Охру тоже я еще нанесу. Так, вот здесь у нас, да, вот этот вот синий будет. Так, значит, он у нас где-то вот, вот здесь за ним пойдет. То есть вот так вот раз, раз. Сюда, сюда, сюда. Набираем вот так. Тоже очень густенько, чтобы оставались такие фактурка, мазочки. И край вот тут сюда потяну, потому что там вот побольше. Так, и вот здесь вот я вижу небольшой вот так вот уголок. Вот такой вот. Закрою охрочки вот дальше беру сиену жоную вот здесь по краю вот этой нашей охрочки более таким коротким мазочком и не везде а так вот вот так вот закрываю так здесь мы двигаемся вот сюда вниз подчеркиваем вот эту прям чистая вот так вот прям сиеной жёной так нанесли дальше сиена с охрой смешаю вот здесь сейчас нанесу вот так вот вот так так охры больше Так, так. вот так нанесли теперь берем синий синего уже прям не, не так густо беру а поменьше и вот где у нас здесь было то есть таким вот вот сюда поуже здесь линия будет шире будем делать вот так вот прям Раз. Расширяю. То есть, более широкий мазок делаю, да? Вот так вот. Еще беру синий. Где-то вот тут рядом тоже проложу. Дальше вот сюда у нас же да, двигается. И здесь. Так, еще беру синий. Вот так вот. Показали, как бы, ну, вот это вот на шеечке вот эту нашу кого ну, здесь у нас ключица да а это вот по шее как не знаю <сёк> <сёк> как его в висить <сёк> в общем вы поняли да <сёк> так дальше беру синий вот то что у меня там и фиолетовый был намешан а вот здесь очерчу такой вот небольшой линией вот так вот прям. Где-то он получается чистый синий, где-то там вот он грязноватый подмешался. То есть вообще не страшно. Это наоборот только интересно. То есть, видите, вот взяла. Тут сейчас прям чистый синий пошел. Вот. Очертили. Дальше. А вот здесь мы закроем белила беру в охру разбеленным охристым вот так вот вот таким по чуть-чуть по диагональке друзья потому что она повернулась да и вот все наши мышцы вот туда да как бы потянулись вот за шеей то есть мы так вот и наносим чтобы показать вот это движение что у нас вот она туда повернулась. Вот где-то видите цепляется вот этот грязно синий. Я его оставлю. Мне прям очень нравится. Он наоборот своим вот этим вот вот эта вот полосочка, она как раз-таки более темная, такая показывать направление вот этого движения шеи. Так вот случайно получилось и я его оставлю. и вот так вот я заполняю мастихин вот вертикально держу и вот широким воском. хотите узкий поставьте вот так будет узкий мазок дальше так вот здесь у меня сиена идет вот сюда вот прям вот то есть она вот тут спускалась спускалась и вот сюда ушла Я беру чистые белила, а вот тут добавлю более светлый. Ну вот он подмешивается, да, видите сами. Подмешивается и охра сюда. Так, тут у нас же треугольничек, да, такой помним. Так, и вот чистыми белилами уже где-то сверху можно более яркие какие-то такие маски поставить. Прям вот вот так вот, живенько. То есть тут шейка у нас выходит на свет. Так, здесь треугольничек, да, как у нас тут идет, господи, вот так как-то, ну пускай так будет. То есть это как бы второе плечо, да, это кусочек виден. Так, дальше. Еще себе отрываю бумажечку. Давайте уже сделаем ресничку, да, уже можно в принципе ее сделать. Прямо вот на кончик мастихина я такую капельку набрала. И вот здесь, так, сейчас прицелюсь, как у нее там вниз она досмотрит. Да, вот так вот поставила точечку, и вот так вот, не хочет жидкий акрил. Вот так вот, раз, и вот так вот можно. Вот так ресничка. И все, достаточно. Больше и не надо. Так вот тут вот, чуть-чуть вот так. Вот, если толстовато получилось вот, к примеру, как у меня берем белый раз там вот так ее подрезали и все. Дальше, друзья мои, двигаемся дальше. Давайте волосы. Перекроем волосы. Для этого нам нужен чистый черный акрил. И мы берем, вот я прям из баночки беру, так как он у меня там. Выдавить я его не могу. да? Тут у нас уже подсохло. Фон подсох. Даже хорошо. Вот он сейчас ложится. Именно, знаете, так вот интересно. Не... Ну, мы же неровный край вот этот делали, да? И волосики как раз-таки ложатся так вот интересно, фактурненько. Так, на вот эти вот границы букета нашего тоже особо так вот не заморачиваемся, да? Там Мы мастихином потом нанесем, ну, делаем какой-то такой извилистый сам вот этот край его. Ой, прям вот этот акрил фирмы Луч что-то прям, что я набор брала, что вот в баночке он плотный вроде бы черный, но такой жидкий прям вообще. Так, вот так, вот так делаем чистый черный. Видите такой контраст, такой светлый фон, такие черные. Волосы прям. И вот эти на черных волосах. Вот, вот эти яркие пастозные цветы вообще будет просто супер. Друзья мои. Так, вот наношу, наношу, прям вот баночку поближе. Держу. Боюсь, что у меня оно просто. Оп, вот так сюда. Где у нас там еще волоски? Ну, в принципе, здесь и все, да? А, так, вот здесь же мы, да, с вами договорились, что у нас будет вот тут вот так вот у нее оп, причесочка. Так, сейчас светло подмешался, чуть протерла. Так, сейчас вот наберу густенько. Вот так. Вот так. Прям. Ну вот как идут э, волосы. Вот так выкладываем. Прям течет вообще. Сюда, сюда. Ну, ничего. мы справимся, да? Где наша не пропадала. Так. Так, так. И вот здесь тоже внизу чуть-чуть есть волос. Добавляем сюда. Сюда. Лучше мы сверху потом прорисуем еще эти ну, цветы, да? Вот так сюда. А также, смотрите, есть где-то между вот этого венка присутствуют тоже волоски. И поэтому я вот так вот сделаю. Не прям сплошным, а вот где-то вот прям чтобы у нас если мы будем наносить, да, кое-где, все-таки, между букетами этими, вернее, венком этим, были видны волосики. чтобы не белый фон был, да, этот холст, вернее, а видны были волосы. Ну, то есть, там, где конкретно видите, что там вот четко цветы, да, там можно не закрывать. А вот есть местами там вот Прям видны волосики. Вот здесь я сделаю. Тут. Так. И, наверное, вот тут чуть-чуть добавлю черного. Ну, не знаю. Посмотрим, может, оно перекроется. Вот. И черным, вот тут же у нас прядка, да, красивая висит. Вот я набираю. И вот такая вот у нее. Так, прям еще набираю. И вот как-нибудь ее... Её... Давай, выкладывайся. Вот так, как-нибудь красиво. И она у нас идет, ну, извилистая, да? Такая, раз, раз, раз. И куда-то вот сюда, аж на фон ушла. Вот она, смотрите, видите, прерывисто у меня ложится вот здесь и вот я ее особой поправлять не буду пускать так мне прям даже очень нравится здесь вот сделаю ее потолще край естественно краешек прядки потоньше вот вот такая так вот еще что заметила волоски у нас вот так идут вот так в другую сторону выгинаются. Вот так. о, Во. Таким вот образом. И возьму какой-нибудь вот этот вот мой охристая беленький Вот здесь у нее, вот пока у нас еще желтый акрил подвижный. Где-то такие, ну, как, знаете, блики, проблески, что-то такое. Желтоватых. Даже где-то можно взять вот. Грязным мастихином. Я прям взяла белила, голубой. А, таких вот немножко подчеркать оттенков. Сюда чуть-чуть, чтобы ну вот эти вот блики показать да, по волосам. Вот здесь можно. Вот сюда чуть-чуть. Вот. Таким вот образом сделали. Так. Протираю мастихин. Хорошенечко. И теперь, и теперь, что мы будем делать теперь. Чем будем делать теперь? Будем букет делать. Так, я возьму фиолетовый, фиолетовый гамма, светлый, такой красивый. Можно, если нет, возьмите темный и смешайте его с белилами. Так, и добавлю чистых белил себе. Где-нибудь рядышком вот так так и теперь я возьму вот пока что возьму чистый фиолетовый и буду выкладывать цветы но тоже друзья мои цветы там как бы это относительно цветы вот что-то такие вот какие-то корявистые такие пятнышки а главное выкладывать их очень так вот пастозненько красивенько чтобы был объем вот эта фактурка прям вот выкладываю выкладываю какой-то крупней какой-то помельче и помним про то что у нас как бы мы тут вот этот черный же его просто так закрыли да то есть у нас вот, видите, я выкладываю, ну, такие какие-то крак кракозяблики, что-то похожее на цветы. Так, дальше я беру, добавлю сюда белил, сделаю нежно-фиолетовый такой, вот, видите, даже сильно не вымешиваю. Вот, ну, прям такая вот клякса. И вот где-то здесь вот так вот выложу прям такой цветок, вот здесь где-то такой более светлый. Вот. Не старайтесь там сделать что-то прям вот какие-то одинаковые кружочки. Пускай лучше кляксочки вот такие разнообразные будут. Так, еще беру. Так, вот белилки. Где у меня еще? Вот здесь что-то. То есть у нас должна быть такая масса-масса мазочков, напоминающая венок. Там вот, ну вот реально чисто, прям конкретно и не видно, что это цветы. Просто в общем вот этом вот колорите мы угадываем, что это венок, что это цветы. Вот. Сюда каких-то таких вот светлых. Видите, он полосит. Вот так вот этот цвет и вот разбрасывая поработала в той части да чуть-чуть пришла сюда то есть здесь каких-то моментиков таких поставили прям вот грязным мастихином взяла чисто белый но вот он там видите такие вот интересно так вот переливается фиолетовый оттенок ну будем считать что это у нас какой-то более светлый белый цветок да но он вот такой вот вот сюда светлого нанесу. Тоже вот как он соскользает с мастихина, да, акрил. То есть не совсем прям, как бы скажем так, лепестки там какие-то видны. А вот как вот он слез, так пускай и будет. Где еще светлый? А вот тут такая масса очень таких вот очень светлых цветов есть. Вот прям возьму тут такую кучку цветов этих нанесу вот так вот, вот какой-то более фиолетовый главное очень так вот жирненько, густенько делать чтобы сама вот эта вот фактура вот эти вот переливы давали понять что это, ну, какие-то лепестки, да, у вот цветов здесь чуть-чуть вот разрыв сделаю между ними дальше Беру вот чистый желтый на краешек. Здесь как будто вот так вот. Серединки у них желтенькие. Ну, примерно где-то может быть, да, серединка. Туда ее и поставили. Вот здесь можно. В этих, к примеру, где-то так вот поставили. Носиком мастихина. Вот смотрите, в общей массе, в принципе, мы цветы не вырисовывали, да. Уже как бы получается, что что-то похожее на цветы. Дальше я возьму, теперь сейчас добавлю еще себе синий, чистый, потому что тут у меня уже смешался грязный. Так, и белый закончился, в принципе. Так, добавляю белого. Сделаю теперь голубоватые такие цветочки. Голубоватые, смешаю. Опять-таки, вот взяла чуть-чуть синенького, да, такой голубенький получился. Но, опять-таки, сильно его не вымешиваю. Вот где-нибудь вот здесь добавлю голубенький. Очень-очень густо, друзья. Очень густо. Вот здесь. Вот где-то в стороне замешаю себе более темный синий, то есть белил поменьше чтобы такой был более синенький то есть не могут же они у нас все быть такие все очень нежные светлые то есть красиво их перекликать с более темными и вот добавляем где-то более синеньких где-то более разбеленных так Тут синенький есть, тут есть, вот здесь нет, да? Давайте сюда добавим синенького. Вот сюда добавим голубенького такого красивого. Вот сюда добавлю то есть, видите, я оттеночек, так вот тут у меня угольный карандашик, виден, виден закрою, оттеночек меняю. Где-то добавляю больше белил, где-то больше такой откровенно синий, так вот здесь посинее сделаю цветочек. Дальше сюда возьму прям фиолетовый. Мастихин не протирала, он, видите, с синим смешался. Вот опять захвачу желтенький вот где-то там. Вот где-то, чтобы их разделить, как бы поставлю такие желтые серединки. Так, протерла мастихин. Еще более синих вот здесь нанесу. Здесь, где еще можно, где еще можно. Ну, вот здесь где-нибудь. Синеватые, голубоватые. Так. светлые цветочки, пускай будут нежные. Какие-то мазочки вот так вот выкинем отдельные, прям коротенькие. Сюда на волосики. Теперь я возьму вот эту вот разбеленную Охрочку свою такие мазочки тоже там цветочки имеются Охристые, даже с желтинкой вот так сделаю чтобы они у нас чуть-чуть отличались да, от цвета кожи Здесь не ну, так, чтобы перебить, чтобы не все было такое, прям, сине-фиолетовое, да. Вот возьму тоже то, что мы смешивали цвет кожи, вот этот желтый-красный белило, вот этот телесный, оранжеватый, да, ну, добавлю его тоже где-то, а почему бы нет. Пускай. Мы не обязаны делать все как там. Вот это вот самая такая вот... Как бы когда э, рисуете, да, увидели какой-то оригинал работы. Все вот понравилось. И хочется повторить вот именно как там. А вот иногда этого делать и не надо. Сделайте что-то свое. Как там, оно уже, я уже говорила, да, оно уже есть. А вы сделаете то, чего еще нет. Вот я добавляю, видите, там, где холст, я вижу. Заполняю, добавляю. Ну все, охристых, наверное, достаточно. Что у нас там еще? Какой оттенок есть? Ну, зеленоватый есть, да? Зеленоватый, как листочки. Ну, давайте листочки пока, наверное, все-таки... Либо, можно, знаете, что сделать, бирюзовый. Вот. Возьму синий березовый это голубая зеленая фц но я сегодня решила работать веридонова зеленой и вот этой синей ну попробуем сейчас смешать их примерно одинаково а, и белила опять закончились прям белил очень очень много сегодня уходит так и добавлю немного туда белил что-то да, типа бирюзового получилось видите такой оттенок синий зеленый даже можно синего побольше такой вот и давайте сделаем таких еще мазочков они здесь очень будут красиво смотреться вот я их добавлю тут тут где-то уже так вот ну, не сильно там стараясь показать сейчас еще все побольше смешаю вот этого синего и зеленого так вот здесь добавлю если вот он смешивается где-то с вот этими охристыми предыдущими пускай то есть у нас такая должна быть найти каша-каша-каша прямо из вот этих мазочков так вот сюда, вот здесь какой-то цветочек. Сейчас я вот так мазочков прям наставлю, наставлю. Постепенно смешиваю, добавляю еще сюда. Так, более белесых, тоже бирюзовеньких таких вот, но более белесых. Так, сюда вот где-то перебью вот этот голубой, охристый, где-то добавлю их. Вот так вот. Вот здесь у меня местечко такое. Так, зеленый голубой, вот с белилами. Видите, вот такое вот. Так, вот сюда давайте хочется мне все-таки где-то перебить легкими-легкими движениями в разные стороны вот так вот я вращаю и делаю такие вот мазочки беру чистый зеленый теперь вот как бы сделаю такой вот акцент на то что у меня где-то там между ними листочки есть вот здесь пускай вот здесь вот сюда пускай зелененький пойдет вот тут можно даже таких вот белых добавить протираю мастики прям возьму белый где вот у меня очень темно да допустим вот здесь я поверх где-нибудь такой вот добавлю цветок белый вот здесь где-нибудь немножко дальше вот здесь какой-нибудь такой вот как бы что-то намек на цветок. Вот здесь прям вот выкладываю, видите, так вот, фактурненько. Вот здесь можно добавить. Вот так вот густо-густо. Пятно такое тё... светлое, вернее, темное. И темно-зеленым вот где-то вот тут вот можно, ну, чистым зеленым какие-то повыбрасывать что-то. Какие-то лепестки, листочки. В принципе, при желании можно сюда добавить и каких-то розовых. Сейчас отберу чистый черный. И вот где я там вижу, вот здесь у меня, там, допустим, да, вот просвет волос остался. Я беру черный, вот так густо его выкладываю. По форме вот как прическа у нас лежит. Вот здесь. То есть это те как раз такие вот волоски, которые у нас между. Ну, здесь уже, я так понимаю, что-то типа там хвостика, да, завязано. Вот здесь чуть-чуть можно добавить, вернуть. Где-то просветы черные. И вот здесь волоски я чуть-чуть контур головы. Более придам, чтобы она у нас такая угловатая не была. Ну вот так, приблизительно. Ох, смотрите, какая я красивая. Так. Ну что? В принципе, можно на этом и заканчивать. Ну, вот единственное, что я, наверное, все-таки еще вот подобавляю где-то вот этих серединок, где вот у меня тут этих пятнышек нет, желтенькие, можно красненькие. Хотя у нас красненького такого откровенного нету, да, ну, опускай а засветится, да. Смотрите, сразу уже становится и поярче. В принципе, можно добавить цветов более таких вот, ну, красноватых. Розовый, розовый белый, красный, разбеленный. Вот я его сейчас, наверное, и сделаю. Сейчас вот красный, разбеленный. И ну, вот, там, где вот эти охристые. Вот. Не сильно откровенный такой красный, а все-таки ну, подразбелить его. Вот здесь пускай, да, ну, естественно. Если его уже начали, так, где-нибудь, где-нибудь, где, где, ну вот здесь. Просто вот таких вот немножко поставлю мазочках красненьких вот сюда, то есть чтобы они как бы по всему да, были. То есть помним про то, что если мы где-то добавили, то есть надо уже разбросать. И там, и сям, чтобы оно как бельмо в глазу не было. В одном месте красный цвет, и все. Сделаем так, чтобы оно было красиво. Так, голубой цвет. Вот здесь добавлю цветов голубых. Ну, опять-таки, видите, да, что это как бы цветы как бы так относительно цветы так что еще я вижу вот здесь я вижу что мне вот здесь не хватает прям вот так вот волос вот так вот потому что венок такой я вот возьму чистый черный и просто вот так вот сверху этого всего дела вот так вот их нанесу вообще без проблем вот так вот раз хоп и все, и тогда протираем, то есть смотрите вот это такая вот черная полоса ну на оригинале я найду в описании, скину под видео вот где-то вот в уровне шейки там как раз таки этот такой кусочек и сейчас вот так вот я хочу знаете, черного погуще добавить, так как он такой жидкий, но вот по направлению вот как волосы собраны, да, вот сюда вот, то есть больше так вот так между желтенькими здесь. Он даже такой вот черный. Мало того, что он жидкий, он не особо что-то держит даже свою эту самую фактурку. То есть, как я поняла, что вот эта вот краска акриловая. Он, да, он плотный, но по своей фактуре он и проседает, не держит форму, и очень жидкий. То есть, если... Э, ну, не советую. так как бы не антиреклама. Ну, может, мне и что-то там не особо хорошо будет по этому каналу из-за того, что я так антирекламу делаю. Но он реально, друзья, ну учатся, если только. Так. Вот желтеньких кое-где добавила. Так. Я вот смотрю подбородочек. Может мне его чуть-чуть обрезать цветом фона. Так. Я еще добавлю. Сейчас белил. Чуть-чуть попробую его убрать. Уже и пузырек акрила закончился. Он, правда, не целый был у меня. Так, вот, так, так, так. Вот, наверное, вот так. Вот я чуть-чуть вот так обрежу немножко. И вот здесь вот так аккуратно. Сюда вот так вот добавлю синенького. Беру вот здесь да еще добавлю то вот уже в принципе подстыл вот а я работаю он уже подсохший у меня это я уже смотрю друзья где вот у меня холстик виден я там вот просматриваю закрываю где-то что-то подрезаю так ну у меня остались красочки чтобы куда приспособить сейчас вот подумаю будет вот здесь чуть, -чуть у христового добавлю оттенка вот так Да и все в принципе уже так ничего и не сделаешь вот тут у меня карандаш виден угольный сейчас я его вот так вот закрою густотой краски чтобы не видно было оно а ну то вам, может далеко и не видно а так вот при близком рассмотрении видно конечно так ну и вот белилки у меня остались я добавлю, наверное, кое-где еще вот так вот. Мелких таких вот в темных местах каких-нибудь более светлых точечек. Жалко мне их засохнут. Тюбик уже не засунешь обратно. Вот этот фиолетовый какой-то такой скучноватый. Вот сейчас я его вот так Белильно-охристые у нас еще, я вот вижу, вот здесь какие-то такие вот есть штучки. Мазочки легкие. Немножко. Так, и также голубоватые тут есть. сиенка когда вот уже подсохла сильно не смешивается уже так комфортненько работать так здесь у нас вот так вот еще сюда сиены можно добавить охра Сюда тоже такой охристой сиены. Ну все, наверное, на этом вот тут сделаю так пошире протяну. Светленький этот, вот такая девушка у нас, друзья, получилось. То есть работа такая вот интересная. Попробуйте написать ее, как видите, я здесь особо ничего не прорисовывала, да, там не вырисовывала а вот так вот свободно, такими пастозными, густыми масками. И получается очень интересно. Главное, конечно, чтобы было видно, да, вот это вот, смотреть, где светлые части, где больше, более такие темные то есть чтобы задать вот этот объем да ну такими вот мазками то есть не скрупулезно сидеть кисточкой перерисовывать это все выводить а вот именно такими вот смелыми мазочками густыми и получается такая вот живописная классная картина ну а на этом все друзья дорогие мои желаю вам всем отличного творческого настроения рисуйте наслаждайтесь процессом это самое главное в живописи чтобы передать свои вот эти да классные ощущения на холсте. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.